Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный и классный анекдот. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Захотелось деду на улице поговорить. Подходит он к гаишнику и говорит, стоишь! Гаишник, стою, дед, стою, служба! Дед, что? С утра до вечера стоишь? Он ему отвечает, да, стою, служба! Дед. «Слушай, а что, и ночью тоже стоишь?» Он ему «Да стою, дед, стою, да!» «Дед, слушай, а вот, например, жара или дождь, тоже стоишь?» Он ему отвечает достаю, «Да дед, стою и днем, и ночью, и зимой, и летом, и холодно, когда, и жарко! Стою, дед, стою, тебе понятно?» Дед такой «Да, ты посмотри-ка, хорошая из тебя бы!» Причиндал получился. Ну, как вам анекдот? Понравился? Интересно даже... Пишите в комментариях, хотела вам еще рассказать, какие вы хотели бы анекдоты слышать, что больше всего я рассказывала на своем канале. Может быть, у вас есть какой-то свой прикольный, классный, такой прям взрывной анекдот. Пишите, не стесняйтесь, и я их с радостью расскажу на своем канале. Спасибо вам всем за просмотр. Всем пока-пока.